Всем привет, ребят! микрофона снова Максим, и сегодня я расскажу про все самое важное, что происходило с КСБУ за последнее время, и заодно поделюсь информацией про новое и потенциально будущее обновления.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 Фоны, купоны на скидки и многое другое. Также у ребят есть реферальная система и отдельная страница с раздачами рандомных игр, поучаствовать в которых можно просто выполнив обычные задания, вроде подписки на группу вконтакте или стиме. Steam Level U, ссылка в описании. В первую очередь, давайте быстренько пробежимся по теме второго сорса, чтобы меня опять не обвиняли в мусуль ни одной и той же темы на протяжении нескольких лет. На следующий день после выхода моего предыдущего ролика, в котором я показывал цитаты бывшего разработчика CSGO о проблемах с переносом игры на второй сорс, в крупном обновлении для Dota 2 впервые за всю историю сливов добавили упоминание CSGO в библиотеку LibEngine 2. Грубо говоря, это тупо основная библиотека Source 2. Параллельно с этим, Steam 2 спылил новую закрытую ветку разработчиков под названием RKV Test. Посмотреть, что там внутри, к сожалению, невозможно, но на фоне добавления нового графического API в Portal 2 и Left4D 2 многие люди из комьюнити стали предполагать, что эта ветка и есть тестирование вулкана в CSGO. Важно подметить, что DXVK — это не нативная поддержка вулкана со второго сорса. Грубо говоря, в некоторых конфигурациях ПК он помогает грамотнее распределять нагрузку между процессором и видеокартой, что в конечном счете приведет к повышению FPS или улучшению стабильности частоты кадров. Лично на моем сочетании карты 3070 и процессора i7 7700 никакого толка от этого нет. И при тестах во втором портале и Ловти я наоборот стал замечать небольшие подлагивания. Кстати, раз уж мы заговорили о производительности, в том же обновлении для Dota 2, в котором появилось упоминание CSGO, добавили новую технологию от AMD под названием Fidelity FX, которая в отличие от DLSS аналога от Nvidia работает на абсолютно всех видеокартах, поддерживающих DirectX 11. Если кто вдруг не знает, это такая штука, которая улучшает качество изображения, повышая при этом производительность. Грубо говоря, вы внутри игры даунскейли изображение, повышая при этом FPS, а нейронный Сети его апскейлят, не затрачивая тех же вычислительных мощностей, которые используются при нативном рендере Full HD, 2K и 4K. Так что, отвечая на вопрос, зачем же CSGO нужен второй source? Вот для этого, для того, чтобы игра работала еще лучше. Конечно, прикольно будет посмотреть, получится ли у разработчиков добавить эту технологию в CSGO, не переходя на второй source, так как сейчас CSGO работает на DirectX9, а для Fidelity Fix, повторюсь, нужен DirectX11. Кстати, на тему нейронок. Буквально неделю назад в Твиттере разгорелось обсуждение после публикации трейлера для первого полноценного чита, работающего на базе машинного обучения. Понятно, что эксперименты подобных читов были и раньше, но это уже такое готовое решение для потребителя. Ключевая проблема заключается в том, что этот чит будет работать в абсолютно всех играх на абсолютно всех системах. ПК, консолях, телефонах, калькуляторах, на всем. Реализовано это через компьютерное зрение, то есть, грубо говоря, программа тупо пялится на ваш экран, не считывая и не записывая вообще никакую информацию с вашего устройства, в теории это может быть вообще какой-то левый девайс, подключенный к вашей мышке. Все это работает довольно просто, нейронки тупо скармливают огромную базу данных того, как выглядят противники, и она самостоятельно учится их определять и наводить ваш прицел. Вот только прикол в том, что вообще никакой никакие нашумевшие античиты по типу валорантовского драйвера не способны адекватно распознать данный вид читов, ибо это сравнимо с тем, что вы просто даете поиграть на своем устройстве какому-то очень скилованному челику. И тут откуда ни возьмись, приходит Valve со своим античит модулем VACNET, которому в целом похер каким образом работает чит. То есть Valve, как бы их много не хейтили, в очередной раз стали своего рода инноваторами и предвидели эту проблему еще несколько лет назад. Подробнее про модуль вагнет можете глянуть в моей серии роликов. Но проще говоря, прямо сейчас мы находимся в ситуации, когда нейрочаты будут играть в бесконечные догонялки с нейро античитами, где выиграть может только тот, у кого больше данных для обучения, и смотрите как же удобно получилось, что у уже есть готовое решение на этот счет. Затрагивая тему решений сложных проблем, пару дней назад разработчики CSGO выкатили новую страницу с правилами игры на официальных серверах, а точнее никогда не читерить, никогда не мешать и не издеваться над вашими тиммейтами и врагами, никогда не использовать никакую автоматизацию игрового процесса, играть с целью победы и не проигрывать намеренно и доигрывать весь матч до конца. То есть Valve такие выходят и говорят я вам запрещаю, ср... Хоть это и так всем было известно до этого, что то у меня есть подозрение, что подобного рода формальность даст разработчикам больше морального права на бан или ограничение вообще всех видов нарушителей. И вполне возможно мы увидим какие-то новые прецеденты банов за автоход кей или обычные скрипты без интеграции в процесс игры. Разработчики прямо сейчас находятся на лан мажоре, так что ждать каких-то крупных обновлений в ближайшие пару недель точно не стоит. Ну а напоследок я покажу вам небольшой спойлер карты, которую прямо сейчас разрабатывает мой хороший друг, помните полгода назад я, Депозит и Трикликсфилип выкладывали видео о рандомно генерируемой аимке, так вот орел создатель этой карты прямо сейчас занимается разработкой рандомно генерируемой карты с плентом для матчмейкинга Wingman. то есть просто представьте себе, каждый раунд у вас появляется абсолютно абсолютно новая карта, где меняются там текстуры, окружение, положение плента и многое-многое другое. Подробнее об этом я расскажу когда-нибудь в будущем ролике, но а если Valve додумаются позаимствовать или выкупить эту идею, все докапывания на тему, что в кс не меняется ротация карт, просто. Вымрут. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. После чего обязательно глянув и прошлый ролик, там я рассказываю про предыдущее обновление CS GO. Отдельное спасибо Янейке, Риксану, Кассиару, Строубери, Вебстру, Фениксорду, Дмитрию Комаревцеву, Лайв Тео, Роману Алексееву, Отдоку, Локису, Владу Хексету, Кате Марковкиной и бомж Ченлу. Увидимся!